Вот захотели за каким-то кермом подключить, главное, в ОБС. Вот как положено, копируете ссылку, в самом UBS создаете браузер и вставляете туда ссылку. Но есть только одна проблема. То, что нихера не работает. То есть работает, но звук от доната есть, но, говна картинки с анимацией нет. Сидя в стоке, грущу, ибо боюсь. Захожу в биос, разгоняю свой фикус Я поднимаю шину, я получаю кайф Фикус моя жизнь фикус, it's my life. Если мы даже просто создадим браузер и ничего не будем менять Или поменяем ссылку на Google, например То все будет так же, как и с донатом Значит, если подумать, логически проблемы у нас с браузером А точнее, в аппаратном ускорении в нем А почему, почему проблема в этом? Да потому что пидорасы Интелловская графика не дружит с аппаратным ускорением. Тут два решения. Если есть нормально дискретная видеоха, то просто переключитесь на нее в драйвере в своей говновидеокарты. В говнокартном автомуде это не касается. Как были они говном из-за драйвером, так они и остались. Ну и другой варик, просто отключить нахрен это аппаратное ускорение. Заходим в настройки OBS, категория расширенные. Пролистываем вниз, и в категории «Источники» есть пункт «Включить аппаратное ускорение браузера». Убираем галку, перезагружаем ЭБС, и донаты будут прекрасно работать. Сидя в стоке, грущу, чего боюсь. Захожу в биос, разгоняю свой фикус. Я поднимаю шину, я получаю кайф. Фикус – моя жизнь. Фикус, и my life. Когда в разгоне, на похуй даже на ксионы. Купим радики и затащим, и в разгоне гоним все. Но только не ксионы. Наш выбор фикусы, атлоны, феномы, да, даже симпрон.